Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с блогингом А именно китайская промышленность помимо стандартных стабилизаторов для смартфонов предоставляет такую возможность. Это так называемый штатив 3D Viewer, показыватель в живом исполнении. То есть он в одной из плоскостей следит за вашим лицом. Для этого можно будет сфотографироваться, соответствующую программу ее занести. Ну а в дальнейшем использовать те видео редакторы которые используются в стандартных чатах это там в инстаграме snapchat ну и других видео и также можно использовать при помощи стандартных видеоредакторов которые используются внутри по умолчанию в смартфонах он следит так называемым за лицом наблюдателя и тем самым вы можете установив это устройство куда-то заснять весь процесс съемок данное устройство пришло у нас достаточно быстро где-то в течение трех недель двух-трех недель пришло при помощи пятерочки состоянии сами видите какой упаковки пятерочка тоже что-то испортилось как и почта россии приводит странные упаковки помятые надо их наказывать потому что за такой вид нужно будет брать с доставки написать соответствующие документы и они должны вернуть средства потому что нарушено законодательство о том что предоставлять услуги качественно потребителю но это в таком виде можно их на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 осуществить следующие действия ну во-первых следить за лицом вот как написано здесь 355 градусов он вращается вы достаточно свободно можете двигаться снимает объект дальше ищет всегда цель здесь есть возможность питать через юб ваш смартфон единственное аккумулятор здесь не столь большой 1500 миллиампер часов но стандартный аккумулятор 18650 то есть его при случае может заменить на более емкий. так здесь возможно осуществлять емку как в портретном режиме так и стандартный селфи режим дальше сообщается с Bluetooth. ну и имеется отверстие 1 4 дюйма для того чтобы установить на штатив, трипод, ну и тому подобное, ну и также есть здесь аккумулятор, который сам заряжается, ну, вернее заряжается при помощи адаптера питания через кабель, основные характеристики здесь вот расписаны, весит он где-то 0,320 грамм, максимальный вес на себя берет где-то 260 грамм, есть кабель метровый, ну и кстати смартфоны размером, по ширине от 65 до 90 миллиметров, вот такой вариант, здесь пришел черный вариант и давайте вскрывать, смотреть что находится внутри, так сразу же нас встречает кабель, здесь стандартный разъем USB-A и микро-USB, не Type-C положение в этот раз и длина где-то около метра, ну, там написано было метр, но скорее всего не метра, а меньше, где-то около 80 сантиметров, не метр, экономят китайцы на длине и на разъемах, дальше здесь есть вот инструкция, ну как обычно у нас два языка английский, ну, и стандартный китайский вариант, поэтому кто умеет читать на китайском читает китайский, кто умеет читать на английском читает английский кто не умеет ни на том ни на том пользуемся google translate наводим камеру и переводим ну хотя там все в картинках и так далее да кстати здесь есть вот приложение Сейчас мы на английском варианте его откроем который скачивается при помощи qr-кода здесь написано что располагается в стандартных play маркетах но сразу хочу сказать что в play маркетах нет приходится скачивать его с сайта и дальше устанавливать то есть вот такого типа. И сам внутри находится вот такой вариант этого штатива, который крутится относительно оси на 355 градусов влево и вправо, и он вот благодаря вот этим разъемам может заряжать ваш смартфон от того аккумулятора который находится внутри снизу у нас находится стандартная резьба 1 4 дюйма то есть установить на трипод штатив стойку ну и тому подобное чтобы у вас все надежно стояло и управлялось. здесь разъем для зарядки зарядного устройства нет то есть можно воспользоваться С зарядкой например у green которая есть на моем канале я ее демонстрировал и замена ну вот здесь вот под резиной я чувствую отверстия, в которых соответственно находятся винты. Так, и по-моему три винта. То есть его откручиваете и меняете. Аккумулятор, если он вышел из строя. Теперь здесь есть возможность стандартный зажим, все из пластика. Можно различными вариантами его устанавливать, как хотите. Причем есть вариант даже то есть убрать одно звено ну, или колено, как ему как вам нравится. можно даже так установить и закрепить смартфон как вам удобнее здесь тоже по моему откручивается да он откручивается вот какая-то фиксация при помощи отверстия выступов Так, ну вот такой вот вариант. Помощника при видеосъемке, если вы ведете какой-то видеоблогинг, ну, либо снимаете какой-то объект, когда вы находитесь в движении, чтобы у вас фиксировалось лицо, ну и тому подобное. Итак, давайте сейчас продемонстрируем возможности данного устройства. Попытаемся. Итак, сейчас я тут сооружу какую-нибудь цену и это все дело пробиваем. Итак, приступаем. Так, я вам продемонстрировал возможности штатива стабилизатора, благодаря которому можно осуществлять видеосъемку во время видеоблогинга в различных видеоредакторах для смартфона при съемке как обычным способом, так и селфи, чтобы осуществлять это непосредственно вживую, ну, либо записывать то видео, где требуется хождение. То есть, этот статив следит за вашим лицом при помощи программного обеспечения, которое установится при помощи соответствующих операционных систем, там либо Android, либо ось но ну и результат вы могли видеть как это осуществляется действие при помощи этого штатива Да, один отрицательный момент здесь тоже программное обеспечение требует доступ ко всему вашему смартфоне а именно это bluetooth wi-fi дальше местоположение внутренность телефона там к фото съемка контактам ну и так далее все это нужно учитывать при покупке данного устройства то есть кто не хочет светиться ну соответственно это устройство вам не подойдет итак каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию выбор только за вами